Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди добро пожаловать в новое видео. Прости, что начиная прямо с порога, но тебе как холдеру Terra Luna Classic нужно, чтобы ты прямо сейчас написал комментарий и поставил лайк, чтобы сломать алгоритмы ютуба. Давай наберем за первый час хотя бы 2000 лайков и 500 комментариев. Нам нужно набрать как можно больше активности, чтобы это видео заметило как можно больше людей. Так шансов найти грамотного кодера будет больше. Ты поймешь, зачем нам это нужно, когда досмотришь это видео до конца. Сейчас могу сказать только лишь одно. Если мы его найдем, цена Terra Luna Classic взорвется. Это будет просто астрономическое влияние на курсы этой криптовалюты. А пока что посмотри на это. Количество монет на кошельке Binance Terra Luna Classic достигло 2,6 триллиона монет, согласно информации официальной страницы Terra Lung в твиттере. И многие люди уже успели проверить эту информацию до меня. И я даже не удивлен. Ведь Binance на самом деле любит Terra Luna Classic вот так все просто почему же давай объясню? Посмотри на эту диаграмму. Здесь мы видим три графика. Цена Terra Luna Classic обозначена зеленым. Упоминание в социальных сетях – оранжевым. Взаимодействие в социальных сетях – синим. Мы видим, что все они резко взрываются. Хайп начинается сумасшедший, как для небольшой монеты с рыночной капитализацией около 700 миллионов долларов. И хотя 700 миллионов долларов кажется далеко не маленькой капитализацией, у других монет 10, 15 или 20 миллиардов долларов. Но во время булрана рыночная капитализация около 40-50 миллиардов долларов не была чем-то из ряда вон выходящим. И когда Terra Luna Classic во время следующего булрана достигнет такой капитализации, это умножит ее цену в 70-80 раз. Если же у Terra Luna Classic будет 70 миллиардов долларов капитализации, то это 100 иксов. И это если мы не будем говорить о том, что темпы сжигания начинает расти. При этом холдеры сжигают больше всего. Ты только посмотри, сколько за последний час они сожгли. Более 200 тысяч монет. Причем последняя трансформация транзакция практически только что. Когда они внедрят свое обновление, которое будет сжигать 1,2% с каждой транзакции, темпы сжигания станут совершенно колоссальными. Теперь, когда мы видим, что сегодня безо всяких обновлений обыкновенные холдеры сжигают токены, давай вспомним, кто является самым крупным держателем Terra Luna Classic. А это, конечно же, Binance. Стало известно, что их накопления преодолели отметку в 2,6 триллиона монет. На данный момент предложение Terra Luna Classic составляет 6,5 триллионов. Так что еще немного, и у Binance будет практически половина всего предложения. Это безумие. С последнего раза, когда я проверял их кошелек, они увеличили свои накопления классически. Loon в два раза. Крах Terra Luna UXT привел к тому, что Binance потерял 1,6 миллиарда долларов, и поэтому неудивительно, что сейчас Binance хочет вернуть эти деньги и удваивает свою позицию в Terra Luna Classic. Теперь, что касается создателя Terra Luna Classic, Доквона. Кажется, он просто отпустил ситуацию и позволяет Terra Luna Classic свободно плыть по течению. Он говорит, что у него нет никакого контроля или специальных привилегий, если речь идет о Terra Luna Classic. Теперь за обновление сети Terra Classic отвечает голосование в сообществе и валидаторы Terra Luna Classic. То есть, если ты хочешь предложить обновление, становишься валидатором и голосуешь за изменения. Так что теперь Terra Luna Classic действительно народная криптовалюта. Я хочу вернуться к Binance и его генеральному директору SIS that. Я хочу вернуться к Бинансу и его генеральному директору CZ. Этот человек один из немногих, кто возглавляет крупнейшую биржу и вместе с тем действительно держит криптовалюту. Кроме этого, он активно взаимодействует с сообществом Terra Luna Classic. Всего 16 часов назад в Твиттере он опубликовал этот пост с опросом: Стоит ли сделать нулевые комиссионные за торговлю в Бинансе?». Он не особо важен, нам важно то, что написали. Он не особо важен, нам важно то, что написали под ним. Да, нулевые комиссионные это супер. Но что нам действительно нужно это 1 ,2 – это 1,2% сжигания на каждой транзакции Terra Luna Classic. На что Сизает ответил – это обновление еще не запущено в блокчейне Terra Luna Classic, так? Нужно сначала это сделать, разве нет? Этот ответ дает нам намного больше информации, чем кажется на первый взгляд. Генеральный директор Binance ждет этот механизм сжигания в блокчейне Terra Luna Classic, а уже затем готов внедрять его и на Binance. То есть каждая торговая транзакция на Binance будет сжигать Terra Luna Classic. В в этом есть смысл, так как он несет ответственность за все, что происходит на Binance и хочет быть уверенным, что все будет безопасно и функционально, если они будут сжигать токены Terra Luna Classic. И знаешь, что я хочу сделать сейчас твоей помощью? Это дать генеральному директору Binance то, что он хочет. И только ты можешь мне в этом помочь. Ты можешь помочь механизму сжигания 1,2% появится в блокчейне Terra Luna Classic. Ты можешь помочь вырасти Terra Luna Classic. Как это сделать? Конечно же через голосование на Terra Station. Да, 1,2% уже проголосовали, но сейчас именно валидаторы сети TerraLuna должны внедрить его в блокчейн. Что нам нужно сделать для того, чтобы помочь? Это четко описать все виды транзакций в блокчейне TerraLuna Classic, которые должны работать с этим механизмом сжигания. А для этого нам нужен код, который потом нужно будет добавить в блокчейн TerraLuna Classic. Этот код должен изменить весь блокчейн так, чтобы механизм заработал. Так что я призываю каждого, кто умеет кодить, сделать это. Собственно, для этого я и просил тебя поставить лайк и написать комментарий, чтобы это видео заметило как можно больше людей. Так шансов найти грамотного кодера будет больше. После того, как мы его найдем, мы представим код с обновлениями, позволяющими работать механизм сжигания прямо в блокчейне Terra Luna Classic. Затем мы покажем это генеральному директору Бинанса, а с Бинансом у меня есть связь, чтобы он, в свою очередь, внедрил этот механизм сжигания с помощью нашего кода на Бинансе. Когда все это будет сделано, это окажет Астрономическое влияние на Terra Luna Classic. Если ты знаешь Кодера или сам являешься им, тоже обязательно напиши в комментариях свои контакты, я сам с тобой свяжусь. Сделай это, это очень важно для будущего Terra Luna Classic и ее холдеров. Это и в твоих интересах тоже, если ты держатель Terra Luna Classic. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, спасибо большое за поддержку и за просмотр, для меня это очень, очень важно. Увидимся в новых видео. До скорого.